Международный симпозиум является еще одним подтверждением того, что Казань знаменитая колыбель органической химии России. Химический институт имени Бутлерова КФУ совместно со второй молодежной школой по супрамолекулярной и координационной химии организовали симпозиум, в котором приняли участие ученые самых разных уголков планеты. Работа научной площадки осветила все аспекты супрамолекулярной химии, координационной химии, смежные области, нанотехнологии и современные материалы. Стоит отметить, что мероприятие прошло полностью на английском языке. «Стал традиционным. значит, в свое время он проходил как российско-французский симпозиум, потому что было образовано новое направление – супрамолекулярной химия в Казанском университете, в нашем институте, вообще в институте органической и физической химии. И вот с тех пор значит, под патронажем Нобелевского лауреата Жанна Марилена и главы Казанской химической школы, академика Александра Ивановича Навалова, и Начали проводиться, сначала вот они были российско-французские симпозиумы, а теперь это международные симпозиумы. По определению главы Казанских химических руководителей Александровича Навалова, супромолекулярная химия – это мост между живой и неживой природой. Вот как заставить молекулу, вот обычную органическую молекулу, выполнять функции в живом организме. И вот эта задача, вот это решение этих вопросов и лежит в поле зрения ученых в супрамолекулярной химии. Значительным моментом церемонии открытия стало выступление профессора КФУ Александра Коновалова, которому была передана новая авторская книга от профессора университета Висконсина Дэвида Льюиса. Книга рассказывает об исследованиях большой научной истории Казанской химической школы. Дэвид Льюис в своей книге написал о работах именных основоположниках истории органической химии. Книга с любого языка замечательно передает дух науки прошлых веков и теперь бережно хранится в Музее химии Химического института. Работа традиционного научного симпозиума уже давно хорошо известна за рубежом. И многие сюда съезжаются в целях получить нужную информацию для своих научных работ. Именно поэтому каждому из них пришлось ненадолго покинуть границу ратной страны. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.